Дорогие, февраль несет энергии 2020 года. Это месяц энергетических порталов и месяц американских горок. Январь еще носил прошлогодние частоты, и хотя мы получили проблеск энергии 2020 года, они не были выдающимися. Февраль приносит много света через порталы 2, 20 и 22 февраля. Космический свет свободно течет в эти дни, поднимая частоту планеты и передавая световые активации нашего пути. Это может вызвать чувство вибраций ваших энергий. Световые порталы открывают путь высоким вибрациям для жизни на Земле. Благодаря этим космическим порталам, Земля быстро поднимает частоту своих вибраций, свет приносит изменения жизни. Чем больше света на Земле, тем больше радостных эмоций, вдохновляющих событий и обстоятельств. Если вы приостановитесь и настроитесь на свое сердце вы получите радость и покой, каких не было раньше. Мы немного больше расширяемся и трансформируем наше сознание в соответствии с обновляющейся землей. В этом месяце можно ожидать много изменений, поскольку свет, который вы сейчас несете, распространяется через различные области вашей физической жизни, отношения, работу, любовь и финансы. Февраль несет нам идеи, новых людей, возможности, а также решения, меняющие жизнь. Энергетически этот месяц знаменует начало 2020 года, поэтому будьте внимательны, чтобы сделать правильный выбор для основы вашего благополучия. Прислушайтесь к своему внутреннему руководству, действуйте на основе своих импульсов и вы будете вознаграждены. Дорогие, планета возносится и поднимает завису невзгод невзгоды хаоса, который она несла, старые энергии поднимаются и, трансформируясь, высвобождаются в свет. Когда Земля поднимает на поверхность плотные энергии, это может создавать достаточно хаоса в мире. Верьте, что все происходит для наивысшего блага, даже если на первый взгляд это не так. Точно так же, как Земля очищает хаос и страх, так и мы проходим через очищение. Могут проявиться страхи и травмы прошлого, а также физическая боль или болезнь, которые являются результатом очищения клеток от плотных частот. Дайте вашему телу время на восстановление и доверьтесь процессу. Не поддавайтесь страху или негативному мышлению. Верьте, что у вас все хорошо. Февраль знаменует собой передачу энергии 2020 года. Это означает, что вы можете почувствовать моменты полного покоя и эйфории, а также моменты, когда вы столкнетесь с вашими самыми глубокими страхами. Больше нет возможности избегать того, кем ты был и того, что приходит. Сейчас необходимо слушать свою внутреннюю мудрость, слушать свои страхи и учиться у них. И единственный способ освободиться от того, что вас сдерживает, это принять все это. И в феврале это довольно сильно проявится. Не прячьтесь в тени, примите, кто вы есть. Смело смотрите в зеркало. И высвободите все негативные убеждения в себе. Единственный способ перейти к следующему шагу – это честность с собой. Февраль ставит нас в центр внимания, и мы можем увидеть, кто мы есть. Посмотрите, как далеко вы продвинулись. Посмотрите, кем вы стали. Встреться со всем, что есть ты, и научись принимать это. В этом году эта тема будет подниматься снова и снова, чтобы помочь нам полностью принять человека, смотрящего на нас из зеркала. Найдите время поработать над своими духовными дарами. Медитируйте, делайте паузы, слушайте свою внутреннюю мудрость, следуйте своим импульсам, так как это месяц мощных посвящений, вы достигли точки, когда будете получать особые активации или будете направлены к внутренним дарам. Делайте паузы каждый день на несколько минут. Пусть ваша внутренняя мудрость направляет вас Достаточно простого намерения услышать послание от своего Высшего Я, чтобы позволить мудрости течь, пока вы останавливаетесь в неподвижности. Действуйте на основе этих посланий. Мы можем двигаться глубже в многомерной энергии, но мы еще не свободны от трехмерной иллюзии. Практикуйте больше любви к себе и прощения, и цените моменты блаженства, которые будут расти.